люли -лю, лю ли лю не не ложись а на каю, пидет серенький волчок и укусит за. Привет, друзья! Посмотрите, какой классный подарок наша Этис Биби сделала для люкс! Ну что ж, давайте поскорее рассмотрим, откроем, что же здесь такое! Здесь очень много всего! Здесь как будто целый детский сад на дому! Здесь и качельки, и горочки, даже кроватка! Еще вот такая вот лошадка! И здесь у нас повозка с уточкой! Очень-очень интересно! И много-много-много всяких разных игрушечек! Ну и конечно же еще вдобавок к нам пришли зайчик и кошечка. Давайте поскорее откроем этот наборчик от Сильваниан Families. Я просто обожаю Сильваниан Families. Здесь только всего интересного. Итак, открываем. О, смотрите, здесь уже видно мебель. Ух ты! А -а -а, как классно! Еще... Ой! Выпали наши зверушки. Вот они, зайка и кошечка. Такие они бархатные-бархатные. Кошечка у нас бархатная, серенького цвета. И в розовом такой вот сарафанчике. Ах, какие милашные. И зайка такой бежевый. И в голубеньком платьице. И разберемся с нашей мебелью. Открываем это все. Вау. Ну что ж, давайте рассмотрим все в подробностях! О, смотрите, какая прикольная качелька! Ой, это точно для наших малышек! Они, я думаю, здорово покатаются! Ой, какая она классная, смотрите! Здесь пчелка нарисована, а здесь бабочка! Очень-очень классно! Это мы еще испытаем на наших куколках! Здесь еще есть, ой, нежная кроватка! О, смотрите, ну, все правильно. Здесь у нас боковушка открывается, чтобы никто не упал, не вывалился ночью. Все продумано до мелочей. Здесь внутри матрасик, вот такой вот цветочный. И розовенькое покрывальца. Вот так вот этом отложим тоже. Смотрим дальше. Смотрите, здесь у нас ступеньки. И в ступеньках можно прятать что-то свое очень ценное, чтобы никто не нашел. <с> наверное. А здесь так точно никто ничего не найдет. Это, наверное, будет лучшее место для того, чтобы спрятать какие-то свои интересные, ценные вещи. Но это не простые ступеньки. Это подъемник на нашу горку. А, вот это круто. Лошадка. Посмотрим, как наши куколки будут кататься на ней А, вот и наша повозка с уточкой Я думаю, на ней тоже очень весело кататься Здесь у нас есть еще вот такой вот ведерка. Я думаю, здесь можно будет поскладывать некоторые игрушки Чтобы они не были разбросаны по всей комнате И еще здесь куча игрушек Сейчас мы это все откроем Посмотрите, здесь еще есть такая вот классная подушечка в форме зайчика. Такие вот ушки на макушке. Очень тоже миленько. Здесь еще у нас корзиночка. Бэйби. И в нее мы поставим вот такие вот книжечки. Это книжечка с сказками. Одна. И еще альбом с фотографиями. И еще куча-прикуча всяких игрушечек. Погремушка. Фотоаппарат. Телефончик. Здесь даже трубочка есть. Цветочная лейка. И еще у нас есть песочные принадлежности. Вот. Вот для чего это ведерка. А этих два плюшика будут для наших куколок такие огромные плюшевые игрушки. Ведь по сравнению с куколками они просто гигантские. Очень-очень классно получается. Мы отправим этих плюшиков. Немнокроватки. на кроватке. Вот такая перестановочка у нас получилась. Вместительная комната. яркой и красочно. Ну все, я... Давайте быстрее откроем эту малышку, чтобы наше люкс не было так одиноко. Наш первый слой. И вот она подсказочка. Давайте ее рассмотрим. Итак, О, смотрите, здесь опять вишенка и бомбочка. Кстати... Мне куколка из 80-х попалась именно с такой же подсказкой. Хм, интересно, интересно. Кто же спрятался здесь, в этом шаре? Ой, смотрите, а здесь у нас голубенький шарик. А еще мы забыли посмотреть, какая здесь буковка. Ой, смотрите, здесь опять разбитое сердечко. И буковка «Эй». А здесь у нас... Вот опять наш пакетик молока, наверное. И буквочка «Н». Видимо, на всех шариках маленькие сестрички одинаковые буквы. А остальные нужно искать в питомцах и в больших куколках. Но еще же будет второй сезон. И последний слой. Открываем. Ну что ж, поехали. И здесь у нас голубенький брелочек к нашему голубенькому шарику. Кстати, я уже не помню, но мне кажется, что такие голубенькие шарики, еще зелененькие, были во второй серии куколок Клол. Ага, вот такой он прикольненький. У меня еще голубенького нету. А точнее, уже есть. И здесь... Ой, смотрите, здесь красные очки. Такие вот в форме лисичек. Очень прикольные. Но у меня подсказка поп-клуба, как и у куколки 80-х. Но очки мне попались другие. Значит, это не повторка. И новая куколка. Ух тышка, смотрите, какая сумка прикольная. Это такой вот рюкзачок. У нее такой леопардовый принт. И смотрите, здесь красная донышко. Очень прикольная. А, классная, какая же это куколка. Та-дам! Вау, ничегошечки себе. А какая она классная. Просто обалдеть! Честно, вот если честно, ребята, когда я только достала эту куклу, она мне чем-то напоминает Рианну. Ну, конечно, без этой соски. Смотрите, ну точно такие огромные красивые глаза и вот такая вот прическа. Я смотрю, много куколок Лол делают под каких-то певиц. Смотрите! У меня уже поп-клуб собран. Ну, за неимением, конечно же, вот этих куколок, но они еще не вышли. Поэтому поп-клуб на данный момент я уже собрала. А теперь поехали проверять, как эта милашка меняет цвет. Ух Смотрите. Мы ее немножко заморозим. А, смотрите, у нее трусики становятся точно такие же, как и ее сумочка. Леопардовый принц И такие вот черные-черные лосинчики. Или колготки, я не знаю. Но нольки становятся полностью черные. И как будто у нее браслетики на ручках появились. Точно. А теперь давайте посмотрим, что она делает в теплой водичке. Это все просто исчезает. Ух ты! Это и